Приветствую всех, мир вам. Я, хочу, я знаю, сегодня хлевоприламление, я хочу поделиться несколькими событиями. Сегодня нас мало, но сегодня радостный день. И, может быть, вы имеете в тайне какой-то такой вопрос, или я наде... хочу, что свидетельство может быть послужить вот в ободрении, в надежде и в укреплении веры. Первое сегодня хлевоприламление, я читала... Библию по порядку сейчас, и я сейчас читаю книгу Левитам. И если вы читаете эту книгу, вы знаете, там такие трудные моменты. И кажется, что это там за жертвы. Я прочитала там какую-то главу 8 и 9, наверное. И там Бог говорит Моисею, возьми Арона, сыновей его и сделай определенный порядок, посвяти их. Арон берет. Эти, э, Аро, э, Моисей берет Арона, сыновей, он их омывает, одевает, припоясает, на голову одевает ему, э, им такие шапочки, и потом приносится жертва за жертвой, жертва за грех и так далее. Четыре жертвы. И потом, после всего этого посвящения, семь дней эти люди должны находиться в храме как бы вот такое, uh, такое как бы, посвящение. Но ну, я думаю, ну хорошо, через семь дней выйдут уже готовы, Выходит на восьмой день и обратно приносит жертву за грех. И я задумываюсь, для чего они ни жен не трогали, ни выходили, ничего не делали. Иногда в жизни мы стараемся своими силами или даже, вот что Бог говорит, надо освещаться, освещаемся, освещаемся. Они только вышли уже обратно жертву освящения. Я хотела поделиться, этот момент меня повел на понятие Голгофы, что по-человечески жертвы перед Богом, они постоянно должны быть возносены. И по-человечески мы не способны не совместить или не выполнить. Она меня так обрадовала, что сегодня день вот, у нас хлебопреломления, что именно какой вес Христос взял на Себя. Вот это примирение нас с Отцом, которое я вот я за себя говорю, я не могу. Я не знаю, может быть, вы более святее, но у меня как-то оно не получается. Вот старайся, старайся, и все равно видишь, вышли святые из храма и обратно жертву за грех. За какой? За тот грех, который они не видят. Я не вижу в себе мои недостатки, а Христос за меня ходатайствует перед Богом, ранами своими омывая меня». Вот такое как бы вступление. Хочу поделиться на момент, который произошел на работе. Я ухаживала за женщиной, которая умерла, это в будущем уже умерла от рака. Она молодая. А, я за нее ухаживала два дня. Первый день, я когда за ней ухаживала, она была на искусственном кислороде, и она меня спрашивала, периодически мы снимали кислород, давать ей лекарства. Она говорит, что будет, когда я перестану иметь способность проглатывать, кушать. Я говорю, нет проблемы, мы просто через нос проведем трубочку в желудок, и все хорошо. Она говорит, я этого не хочу. Понятно. Когда периодически я за ней ухаживала, вот приду что-то там здесь поправлю, здесь я поправлю. Короче, для человека обычно как бы «leave me alone», «оставь меня в покое, мне так неудобно, мне так все болит, и ты здесь, и здесь, и здесь». Но мне надо по медицине вот все, чтобы я уверена была, что все в порядке. И вот когда я притрагиваюсь к ней, она и каждый раз мне говорит «спасибо, спасибо». И я смотрю на нее, она не выглядит как человек, как бы вот такой склонный, такой быть миленький, добренький. Но из уст ее, в боли ее, в которой был вопрос или дышать, или говорить, или дышать, или кушать, она мимо этих вздохов, она использовала момент мне сказать спасибо. Но мимо этих моментов у нее тоже проскальзывали слова, которые мне... Я не знаю, что думать. Мат. И как его сопоставить? Я умышленно делюсь этим моментом. Это был первый день, когда я за ней ухаживала. У меня был трудный день. Мне дали расписание, что все больные, разброшенные. Я с одной палаты в другую бегаю, как не знаю. И все выпали, что всех надо было омыть. Всех, кого я омыла, со всеми что-то произошло. Вот как бы приготовила тело для чего-то. Но я только за нее скажу. Я рассматривала, где же уклонить, кого же не покупать. Потому что трудный был день. И я высматривала ее не покупать. Она больная, оставь ее в покое, что ты... Ну, омой, помой ее тело. Я вечером пришла, включила у меня «Пандора», музыка, и там я нашла несколько песен, и она находит подходящие твои песни, которые ты выбрала, и находит подходящие. И я вот включаю, и когда омываю кого-то, там классическая музыка и христианская, и я вот омываю человека с надеждой как-то вдохновить человека, ободрить, помочь. И вот она лежит там, я все умываю, и я отошла в сторону, и вот со стороны я как-то почему-то остановилась, заиграла песня христианская, и у нее лицо повернулось, вот якобы человек услышал вот слово от Бога для него лично, и она меня так удивило, ну, <соспит> время терять нельзя, я продолжала двигаться, и в конце зашел доктор, и она мне говорит, я хочу с доктором поговорить. Доктор пришел и ей конкретно сказал, он говорит, все движения я делаю, мне больно. Он говорит, ты хочешь обезболивающее. Она говорит, да. Он говорит, постоянно, постоянно. Он говорит, ты знаешь, что это значит? Да. Он говорит, ты готова оставить эту землю. Он очень осторожно избирает слова, потому что человек отчасти не выглядит, как такой, с ним можно все сказать. Это человек, который может взорваться. И он так осторожно, ты готова оставить эту землю? Она говорит, да. Он говорит, ты доверяешь человеку, которого ты избрала, выставлять твои желания? Она говорит, доверяю. Хорошо, он говорит, я позвоню ей. И он должен был назначить наркотики, чтобы вокруг часов шли, мы просто вводили в нее. Он этого не сделал. Утром в 5 утра, видимо, ей стало очень плохо, и она хотела, видимо, отойти. Позвонили доктору, семейству, все пересмотрели. У нас в оригинале стояло, что все попытки сделать. А я задавалась вопросом, что мы тут делаем? Че человек в стадии четвертого рака. И явно, ну куда, мы его не лечим, мы просто даем обезболивающее, И стоит все делать попытки, трубки все заставлять и так далее. Но вот в 5 утра они позвонили, и это все поменяли, решили просто отпустить. Когда я пришла в 6.45, она еще была в живых. В первый день и во второй день, но ну, в первый день я так робко подошла, я хочу вам поделиться. Я не смелый человек, я имею свои личные уклонения, но я к ней подошла, когда посмотрела, что никто не слушает, ничего не слышно, я подошла к ней и я начала ей говорить чуть-чуть о Иисусе. И Иисус умер за наши грехи, взывая к Иисусу. Но что-то вот в таких словах, это был первый день. Второй день, когда я зашла и услышала, что произошло, я закрыла дверь за собой, и к ней обратно подошла, и очень так робко, Иисус, имя Иисус, Но что-то вот упоминаю саму личность, потому что я знаю, здесь есть сила. Я не просила за исцеление для нее, но вот как-то я начала за нее молиться. Этот человек отошел в 8:43. Мы видали, как оно произошло. Я подождала пять минут и потом позвонила доктору, попросила разрешения проверить, что она действительно отошла. Позвонили семейству. Они приехали, уже все было на ноль. Мы уже подошли 2 минуты, прослушали сердце, проверили, все, нету ничего там. Но те, человек теплый. И заходит семья и говорит, что? Мы опоздали? Да, пару минут. Они схватили тело и говорят, а она еще теплая. И они говорят, можно мы будем с ней разговаривать? Да, да, разговаривать. Мы верим, что она может еще нас слышать. Хорошо. И они начали говорить, мы тут, мы с тобою, мы вместе. И вот я решила уже, когда все проверили, не все увидали, я решила кислородную маску снять, потому что до ныне вот мы хотели, чтобы семья зашла и увидала все, как оно есть. И когда я сняла маску, мы что-то увидали, что очень редко я вижу, может быть, считанные на пальцах улыбки, но такой улыбки я в жизни не видала. Первый день, когда я снимала кислородную маску этой женщине, у нее лицо все было как-то облито. Вот если вы видите темного человека и соль, вы видите такой ну, беленький. Я каждый раз перед этим снимала маску, смотрю на ее лицо и думаю, откуда оно? И пойду, возьму тряпочку, омою ее лицо, ну, там сделаю, что надо сделать. И одену маску, и вот так три раза было. На следующий день... Я поняла, что это было, этот человек плакал. Это соль от слез, я вытирала ее лицо. И поэтому, когда она с доктором разговаривала уже, что готова, то она была готова. Когда мы сняли маску, у нее не было вот этой соли на лице в этот раз. Но я все равно взяла тряпочку, я говорю, я хочу ее омыть лицо. И когда я подошла омыть, все наклонились, ну потому что я не знаю, почему. И мы все, во, во, как бы, вот одноголосно, ну, как бы вот так: у нее улыбка, не просто вот так. Я видала люди тела с улыбкой, а у нее зубы. Вот как бы сердце остановилось, но как бы свидетельство, что она увидала. Что-то просто прекрасное. Я не могу уверять кому, что, куда она пошла, как у нее обстановка. Но я хочу что-то сказать после ее смерти. У нее на постели лежала книга на столике рядом с постелью, и написано вот Spirit led", быть водимым духом. И я ее подняла в первый день, посмотрела. И положила. На второй день я ее обратно подняла, посмотрела и решила, ей это уже не надо. Я отнесла на, подокон, на подоконник там. Она отошла. Когда семейство увидало эту улыбку, я им сказала, этот человек очень добрый. Был мат, но также была благодарственность. И рассказала то, что вам рассказала. Они сказали, она действительно была добрый человек. И они начали упоминать имя Иисуса. В Библии написано, в то время началось упоминаться имя Господне. Взяли эту книгу, там была коллега, и вот куда я иду, захожу в комнату, и она со мною. Она по сути не должна, это не ее место. Я захожу, она заходит, и вот как-то прилипла за мной, как, ну не знаю, вот короче... И когда семейство другие подъехали, начался сильный вопль, ужасный вопль, что слышно дальше с коридора включили музыку, чтобы углашить, позакрывали двери, но вопль слышен. Она пошла похода, тосла за эту семью. Ей привезли, что обычно не привозят, тачку, напитков, каких-то знаков, чтобы как-то утешить человека. Я, Мне так легло, «Пойди!» И просто обними людей там. Я зашла уже, вроде заходила не раз, но я говорю, я просто хочу каждого вас обнять. Мы пообнимали, и так Олега тоже зашла, и я тоже всех пообнимали, вышли. Вопль прекратился. Она услышала добрые слова. Она услышала и подтверждение. Улыбка на лице и обратно имя Иисуса упоминается. Они взяли эту книгу, пришли к моей коллеге, которая эта начальница была, и ей вручили. Но я этот момент не видала. Что я видала, эта начальница подошла ко мне, стоит, держит эту книгу. Посмотри, посмотри, что мне дали. Я смотрю на нее, вроде не тот тип. Она раскрыла, они даже подписали. Я прочитала. Проходит время, смотрю, книга лежит. Начальница позвала свою подругу. Подруга пришла, книгу взяла, листает. Проходит день, я спрашиваю этой начальнице, «Ну ну как, читаешь книгу?» Я ее положила рядом с моей кроватью. Перед сном я читаю по чуть-чуть. О! Она говорит, «А знаешь, у нашей самой главной CEO то же самое книга». Люди, я хочу вас вдохновить. Человек отошел. Он в немощи, в боли. Может быть, не мог засвидетельствовать, но кому-то положилось, дай эту книгу. Кому-то положилось подарить ее. И она идет по рукам. Люди простые, может быть, люди, которые, ну, божественные, а мне это не надо. А простой человек, что, что? Как бы говорят, грешники быстрее попадают в рай. Я хочу вас вдохновить, не стесняйтесь говорить о Иисусе, я говорю это себе. И просто засвидетельствовать, что порывка, человек отошел, а рафлит из рафлит продолжает идти. И моя надежда, что будет касаться каждого. Сегодня мы вспоминаем смерть Христа, это рафлит продолжает на нас принимаем это. Надежды, если у вас кто-то неверующий, даже включить какую-то музыку. Мы не знаем, когда эта лампочка загорится, и человек в мгновение может сказать, «Иисус, прости меня!» И Бог простит. Та улыбка меня очень вдохновила, я еще такой улыбки не видала. Да будет благословено имя Божье. Аминь. Я извиняюсь. И я хотела с вами спеть песню, И она в контексте. После хлеба преломления» я всегда хочу как-то восхвалить Бога, у нас нет этого обычая, то, может быть, перед. О дивный день, о дивный день, когда Христос меня простил, С тех пор Христос всегда со мной И водится сам меня рукой. Дивный день, дивный день, Когда Христос меня простил. Аминь.